Добрый день! Вы смотрите канал Форума Свободной России в студии Дмитрий Семенов. 16 июня в Женеве состоится встреча Владимира Путина и президента США Джозефа Байдена. Пока неизвестен окончательный список тем, однако предварительно известен и не исключено, что Байден в разговоре затронет и ситуацию с Навальным в целом, и в целом вообще с правами человека в России. И незадолго до этого, буквально за неделю до встречи, в России... ФБК, фонд борьбы с коррупцией и другие структуры, связанные с Алексеем Навальным, были признаны экстремистскими. Кроме того, буквально совсем недавно Владимир Путин впервые за три года дал интервью американским журналистам, а именно журналисту NBC Киру Симонсу. Обо всем об этом более подробно будем говорить сегодня с нашим постоянным гостем, журналистом, публицистом, социологом Игорем Яковенко. Игорь Александрович, добрый день. Дмитрий, здравствуйте. рад приветствовать аудиторию канала «Форум Свободной России». Но, Игорь Александрович, начать я бы хотел все-таки немного с другого, не с тех вот главных тем, которые я обозначил. Дело в том, что в минувшую субботу в России отмечался День России, 12 июня, и в связи с этим, вот мне попалась именно в этот день новость с таким заголовком: Ким Чин Ин поздравил Путина с Днем России. Чуть позже, листая ленты литовских СМИ, мне попалась новость. С таким заголовком. Президент Литвы Гитана Сноуседа поздравил народ России, с Днем России. Не усматриваете ли вы в этом некий символизм, когда диктаторы поздравляют диктаторов, а президенты демократических стран поздравляют народ? Ну да, здесь есть, конечно, символизм. Хотя, на самом деле, я думаю, что президент Литвы, скорее всего, Э, ну, ритуально поздравил народ России, потому что народ России понятия не имеет, о чем этот э, праздник, э, значит, это выходной, вот, э, ну, э, что касается самого праздника, то это, в общем, такой травмный день для Владимира Путина, потому что, на самом деле, именно в этот день, э, в девяносто первом году, э, вернее, в девяностом году еще, Верховный совет, ну, си, вернее, съезд народных депутатов РСФСР, собственно говоря, и заложил тот фундаментальный камень в развал. Советского Союза, который Путин считает геополити... крупнейшей геополитической катастрофой. Поэтому сначала это называлось День независимости России, потом долго думали, от чего же это независимость, ну и в конечном итоге, в общем, решили просто праздновать День России. Хотя, конечно, понятно, что, в общем, так сказать, ну, скажем так, это была действительно попытка создания какого-то государства, государства, основанного на каких-то правах человека, как было записано в Конституции, в дальнейшем э, государства, в котором должна была быть какая-то свобода слова и так далее. Ну, а в результате получилось то, что получилось. Поэтому, конечно, это, ну, как и подавляющее большинство праздников э, в современной путинской России, это, в общем, какой-то такой такая мифологема. Э, так же, как и, э, так сказать, 4 ноября, э, точно так же, как и э, День Победы – это, в общем, какие-то мифы, которые, ну, люди, кто-то кто празднует, кто-то нет. В общем, на самом деле, особенно поздравлять, я не знаю, людей, которые бы праздновали День России, вот лично людей, которые бы праздновали День России, они просто отмечали бы это как очередной выходной. Да, и еще, мне кажется, символизм вот в чем, да, если уж мы вспомнили, что лидер Северной Кореи поздравляет Путина, вот еще несколько лет тому назад, я бы не мог себе представить, допустим, что американские журналисты э, спрашивают у Путина, убийца ли он, или президент США говорит напрямую, что Путин убийца. И это как раз таки к этому интервью журналисты NBC, кадры из которого, отрывки из которого появились в эти выходные, когда у Путина спросили, вы убийца, перечислив факты устранения различных его оппонентов. На что э, Путин, вот тоже да, символический момент, когда у Байдена спросили напрямую, убийца ли Путин, американский тоже журналист, он сказал, да, я думаю. Когда у Путина спросили, убийцы, ли вы, он начал нести какую-то простыню, и фактически ответа таки не последовало. Почему так, на ваш взгляд? Ну, я думаю, ситуация такая. Путин патологический лжец, причем я думаю, что слово патологический в данном случае носит не публицистический, а именно медицинский характер. То есть он действительно... Вот это такая болезненная ложь, это, так сказать, такая вот синдром барона Мюнхгаузена, когда человек просто лжет постоянно. Я думаю, что это так. И, в общем, ему ответь, отвечать на подобного рода вопросы, если эти вопросы задают не халуйские, не люди из информационной обслуги, довольно сложно. Вот он начинает нести вот эту вот ахинею. Продолжает лгать, выкручивать, в чем совершенно не, так сказать, не, не ощущая себя как-то неловко в этот момент. Это его особенность. Это, ну, С одной стороны, я думаю, что в какой-то степени и природная особенность, а с другой стороны, она была закреплена вот его профессиональными навыками, сформированными в высшей школе КГБ. Ну вот вы говорите лгать, не, не чувствуя себя неловко. Но мне это как раз таки показалось по прекрасным тем вот кадрам с разных ракурсов, что Путин, отвечая на этот вопрос, очень заметно так нервничал по телодвижениям. Ну, какое-то нервничание, возможно, было. Но на самом деле вот это нервничание чисто, я бы сказал, так сказать, технический характер носит. Я не думаю, что бывают ситуации, когда Путину бывает стыдно, неловко и так далее. То есть, я думаю, что в его мозгу есть определенные особенности, которые не позволяют сформироваться чувство неловкости, чувство стыда, чувство раскаяния. Еще раз говорю, я думаю, что это вот какие-то анатомические особенности. Ну, обычно все-таки люди, вот видно по каким-то там подрагиванию так сказать, щек, по изменению выражения глаз видно, что человеку неловко. Путин этого не бывает никогда. А ну вот, рандеву с американским журналистом Путина состоялось, а в среду состоится его встреча с президентом США Джо Байденом. На ваш взгляд, будет ли иметь эта встреча какие-то последствия на практике? Знаете, я думаю, что я могу, конечно, ошибаться, потому что все полно неожиданностей, но я думаю, что встреча уже состоялась, то есть эта встреча уже состоялась, уже все прошло, уже можно выдохнуть, потому что, ну да, там будут, конечно, масса сюрпризов, кто насколько опоздал, кто первый подал кому руку, но встреча уже состоялась, потому что все, что можно из этой встречи выжить, Путин уже выжил. То есть он выцыганивал, он выпрашивал эту встречу. Он ради этой встречи потратил миллиарды долларов для того, чтобы перебросить вот эту громадную российскую группировку вооруженных сил России к границам Украины. Все это было сделано ради того, чтобы подвигнуть Байдена к этой встрече. Ну и в конечном итоге, в общем, я, я с трудом представляю себе хоть одну точку компромисса, которая может быть достигнута на этой встрече, потому что у этих двух людей диаметрально противоположные взгляды на мир. Путин собирается, он пытается значит, воплотить в жизнь свою мечту Ялты-2. Изначально, два года назад, он планировал, вот, так сказать, в, в начале 2019 года, он планировал, значит, всю, всю эту историю, так сказать, создать как Ялту-2. Он пытался усадить членов Совета, Совета Безопасности ООН за стол, где бы они делили мир. Сейчас он пытается... И вот информационная обслуга путинская, она пытается изобразить вот эту встречу, как встречу людей, которые будут делить мир. Вот западное полушарие... Значит, Байден должен оставить себе. Ладно, бог с ним, там с Чавесом, пускай, пускай так сказать, с ним разбирается. Но а восточное полушарие, ну извините, Путин должен оставить себе. То есть, вот так вот это подается. То есть, все остальное, вот эта вся поездка э, Байдена, она предстает как единственная цель, это встреча с Путиным. Там все остальное, э, G7, НАТО, э, значит, встреча с Эрдоганом, это все такая подтанцовка. Это все разогрев для Байдена перед встречей с Путиным. Так это подается в информационной обслуге. Так это подавалось вчера в, значит, в этой самой воскресном вечере Киселева в программе Соловьева: что вот Байден приехал в Европу только для того, чтобы встретиться с Путиным, где они будут делить мир. Так им бы хотелось. Естественно, ничего этого не будет, потому что Байден является на сегодняшний момент лидером западного мира, который составляет примерно 50% мировой экономики. Путин возглавляет страну с полутора процентами мировой экономики. Поэтому, в общем, понятно, что эта встреча находится, ну, она достаточно периферийна для Байдена и для западного мира в целом. То есть, путинская Россия не входит в первую двадцатку, так сказать, повестки дня. Соединенных Штатов Америки. Но задача, задача, задача в пиаре. Задача в том, чтобы представить дело, прежде всего, для внутренней аудитории. Представить дело именно таким образом. Поэтому можно считать, что встреча состоялась. Что может быть? Да, безусловно, Байден будет говорить о правах человека. Вне всякого сомнения. Теоретически возможен даже какое-то обсуждение какой-то разговор по обмену Навального на кого-то из э, тех преступников э, российских, там, какого-нибудь Бута или еще кого-нибудь. То есть, теоретически возможен этот разговор. Э, это, да, это важная тема, это, ну, пожалуй, единственная, одна из немногих тем, по которым э, стоит с Путиным говори, э, договориться, чтобы он кого-то кого выпустил. Ну, прежде всего, конечно, речь пойдет о Навальном. Э, но э, вот все остальное... По Украине здесь нет точек компромисса. Просто совсем нет. Потому что в голове Путина Украина это, так сказать, случайно отколовшаяся значит, часть России. По Сирии тоже нет никакой, никакой, никакой точки компромисса. Потому что понятно, что здесь для Путина так сказать, Асад является важнейшим трофеем, важнейшим так сказать, завоеванием для Байдена наличие... Асада, в общем, малоприемлемо. То есть, вообще нет, по сути дела, нет точек компромисса ни по одному из тех вопросов, которые там будут подниматься. Какая-то имитация разговора по климату, скорее всего, состоится. Наверняка состоится. Возможно, по Ирану. Но это будет имитация разговора. Точек компромисса у этих двух людей нет. Причем это принципиальное отличие от тех встреч, с которыми пытаются провести параллели сегодняшние наблюдатели, когда встречались советские и американские лидеры. Там точки компромисса были. Вот они были реально. Потому что там действительно шел разговор о разделенном мире. Там было, был вот этот двухполярный мир, и там были точки компромисса. Здесь их просто нет. Ну и кроме всего, потому что принципиальная, так сказать, особенность путинской головы, еще одна, помимо патологической лживости, это то, что он всегда играет в игры с нулевой суммой. То есть для него не существует э, кооперации, для него не существует механизмов сотрудничества. Только одно. Значит, э, либо ты умрешь, либо я умру. То есть другого варианта нет. Вы все... Сдохните, а мы попадем в рай. Вот это устройство головы Путина, здесь он искренен, здесь он не лжет. Игорь Александрович, а вот в контексте, да, как раз таки решения суда прошлой недели, решения Мосгурсуда о признании фонда борьбы с коррупцией штабов Навального экстремистскими, и в контексте нового расследования Биллингкета Христа Грозева относительно отравления Дмитрия Быкова, где были расставлены все точки уже нады «и», возможно ли какие-то какие изменения в повестке вот этой вот встречи, ну, прежде всего, со стороны риторики Байдена, наверное? Ну, опять-таки, понимаете, э, риторика Байдена она будет безусловно опираться на какие-то. Ну, вот что может сказать Байден? Э, значит, э, Владимир, ну нехорошо, зачем ты отравил э, поэта Быкова? Да, это же нехорошо. Ну, Путин скажет, что он засмеется, скажет, какие ваши доказательства и так далее. То есть, это вот все, это все врут, нас там не было, никого никто не травил, захотели бы отравить, отравили бы и так далее. Ну, это все, понимаете, опять-таки, это разговор э, людей, э, которые говорят на разных языках, не потому что э, Байден говорит по-английски, а Путин по-русски, а просто это э, абсолютно не вселенной. Но ну, о чем, о чем э, в, этом, в этом ключе, о чем Байден может сказать Путину? Что он ему может сказать? Нехорошо, ну, как же так, нехорошо травить. Но он уже все сказал. Он сказал, что Путин убийца. Все. Точка. Дальше, дальше говорить. Вот э, с точки зрения э, обмена, можно говорить, это конструктивный разговор. На кого менять? Зачем менять? С точки зрения, э, значит, э, там контроля над вооружениями, ну да, здесь какая-то попытка разговора может быть. Теоретически это возможно. Значит, что еще? Вот в плане, опять-таки, прав человека с Путиным говорить невозможно. Потому что Путин искренне убежден, это действительно его убеждение в том, что никаких прав человека не существует. Он искренне убежден, что существует только право сильного. Никаких других прав не существует. Поэтому говорить о правах человека с ним совершенно бесполезно. А Дмитрий Быков, кстати, на ваш взгляд, чем насолил Владимиру Путину? или вообще, и вообще Владимиру Путину ли он насолил? Ну, существует гипотеза, что э, вот яркий, талантливый Дмитрий Быков э, с его, так сказать, там, ну, кто-то связывает это с давним вот этим плакатом, который нес Дмитрий Быков. Не, не раскачивайте лоску, наш крыс тошнит. Может быть, это было, так сказать, положено на стол Путина, он обиделся. Я вообще не исключаю, что вот, эти, вот эта серия отравлений... И список этих отравлений нам э, неизвестен, потому что большое количество загадочных смертей, которые э, существовали и в недавнем прошлом, и в отдаленном прошлом, возможно, это тоже э, звенья этой цепи. Так что э, я не исключаю вообще, что э, вот, э, поскольку этот механизм был создан, то э, им стали пользоваться уже и другие люди. Я не исключаю, что когда это подразделение с профессиональными отравителями было создано и э, это, э, этот механизм был запущен, э, невозможно исключить, что э, они не стали выполнять какие-то заказы других людей, а не только так сказать, Владимира Путина. Поэтому вполне возможно, что Би, Быков там, э, стал раздражать кого-то другого. Но в целом я думаю, что э, вообще любой э, яркий, Хорошо, очень широко известный человек с большой аудиторией, он, что называется, становится врагом этого режима, так же, как в свое время врагом сталинского режима стали такие люди, как, например, Мондельштам да, или, или, так сказать, другие, другие так сказать, творческие люди. Которые были убиты сталинским режимом. Но чем уж так серьезно мешал Мандельштам Сталину. Тем не менее был убит. Это, это на самом деле особенность. Не случайно знаменитая диссидентская фраза. Которая была сказана. Что у, нас там, у меня с советской властью стилистические разногласия. Вот за стилистические разногласия и советская власть уничтожала. И путинский режим в данном случае является в этом плане наследником советской власти. У нас Владимир Путин в минувшие выходные подписал еще законопроект, по которому будут наказывать арестом до 4 месяцев, лишения, до 4 месяцев ареста, точнее, за деанонимизацию силовиков. Это вот в том числе направлено против таких расследований, которые проводит Белинкет? Безусловно, но это та же ситуация. На самом деле путинский режим в этом плане идет буквально след вслед след режима Лукашенковскому. Потому что там, как мы с вами помним, значит, вот по, по, подруга Протасевича она была она обвиняется сейчас и ей грозит там, порядка 12 лет лишения свободы именно за деаномизацию, значит, за срывание масок с значит, лукашенковских опричников. Но ну, в данном случае путинский режим идет по, по следам Лукашенковского. То есть, на самом деле, разницы здесь никакой, потому что главное, ведь главная проблема заключается в полной безнаказанности этих людей. Единственный способ каким-то образом хотя бы создать базу для дальнейшего, дальнейшей ответственности вот этих вот карателей, это деанонимизировать их. То есть, назвать их по имени. Ну, вот это вот единственное, что сегодня может им угрожать. Потому что никакие суды, естественно, никаких обвинений в их адрес не поддержат. И мы знаем, сейчас вот недавно был обнародован, буквально на днях был обнародован доклад России, официальной России, в ответ на запрос Совета по Организации Объединенных Наций по правам человека, где события Январских и февральских протестов этого года были представлены как варварство и вандализм протестующих, которые, по мнению авторов этого доклада, которые было представлено в Организации Объединенных Наций, уничтожали там, ломали автомобили, избивали полицейских. Ну, я не знаю, как, как кто, миллионы людей. Вот я участвовал в этих протестах, я видел, что там происходило. Я видел, что ни один автомобиль не пострадал. Я видел прекрасно, что там значит, как зверски избивали протестующих. Протестующие вели себя абсолютно цивилизованно, там никакой, ни, ни одного стекла не разбили. Ну вот, ложь абсолютная. Поэтому я думаю, что вот срывание масок с этих опричников, с этих карателей, это как раз единственный способ в дальнейшем создать возможность для их ответственности. Поэтому это, конечно, становится преступлением. Очень верно, на мой взгляд, была проведена аналогия с Беларусью, где тоже деанонимизация силовиков запрещена. И уже давно говорят, что нужно следить за новыми репрессивными практиками Беларуси, которые спустя какое-то время приходят и в Россию. А я вот хочу вас спросить, а Европа, в свою очередь, не рассматривает ли Беларусь как некий такой полигон, на котором можно использовать некие практики, которые можно потом применять в отношении России? Сейчас поясню, что я имею в виду. Дело в том, что на прошлой неделе Европарламент принял резолюцию по Беларуси. Там было много разных пунктов вплоть до создания международного трибунала исключение Беларуси из различных международных спортивных соревнований и в том числе отключение Беларуси от Свифт об отключении России от Свифт также давно ходят разговоры и вот тут может так получиться что Европа сначала решится испробовать это на Беларуси о том как это работает а потом на России ну, да, здесь есть, конечно, есть такая линия, есть понимание того, что, да, действительно, Беларусь, так сказать, идет, ну, в какой-то степени, в чем-то она идет впереди. Но надо отдавать себе отчет, что все-таки значение, экономическое значение Беларуси для Европы немножко другое. И, так сказать, вся вот эта вот шредеризация европейской элиты, а это очень серьезная история, это довольно глубоко проникну, проникает в ткань европейского политикума, она в значительной степени направлена на защиту путинской России, в меньшей степени на защиту лукашенковской Беларуси. Поэтому здесь будет сложнее. Ну и кроме всего прочего, я должен все-таки сказать, что Европарламент это все-таки еще не Европа. Там дальше, ну имеется в виду не Европейский союз, Поэтому то, что решил Европарламент, это еще пока не решение Европейского союза. Но еще одна проблема. Дело в том, что все-таки Европарламент не может приказать сам непосредственный парламент, и даже Европейский союз, союз не может отключить э, Россию и даже Беларусь от свифта. Это все-таки межбанковская система, которая требует э, ну, более, более так сказать, сложного механизма принятия решений. Поэтому я думаю, что до этого э, достаточно далеко. Даже по отношению к Беларуси, не говоря уже о, о, о России. Ну и еще одна э, неприятная вот в этой связи история, она связана с тем, что Международный трибунал не случайно именно поэтому... Я э, так настойчиво продвигаю идею международного общественного трибунала, потому что, в том числе и с, уча, в, в, в, в условиях Форума Свободной России, потому что реальный международный уголовный трибунал возможен только по э, решению Совета Безопасности ООН. И мы прекрасно понимаем, какие именно два голоса э, просто исключат. Абсолютно создание международного трибунала по России. Ну и, пожалуй, и по Беларуси тоже. Я понимаю, думаю, что все понимают, что голоса путинской России и Китая, они просто заблокируют любую попытку создать такой международный трибунал по России, да и по Беларуси тоже. Поэтому это пока ну, скажем, только обозначение проблемы, но я не, не, не могу себе представить, чтобы она была каким-то образом решена. Думаю, что со мной все наши участники нашего разговора согласятся. Еще одна инициатива, которая была озвучена на прошлой неделе, это выдача паспортов России гражданам Украины и Беларуси без условия отказа от изначальных их гражданств. Вот, э, я сразу тут усматриваю две таких цели, то есть попытка со стороны России убить двух зайцев, с одной стороны пополнить ядро лояльного Путину электората внутри России, с другой стороны, сформировать да, некую часть э, людей, с помощью которых можно влиять на процессы в Беларуси и в Украине. Разделяете ли вы такую точку зрения? Да, конечно. Я думаю, что в первую очередь это все-таки э, ну, что касается лояльного электората, то в условиях вот этих вот многодневных голосований на пеньках, да, конечно, несколько миллионов абсолютно лояльных людей, которые будут голосовать так, как надо, тем более, что контроля за тем, кто как голосует там, в, так сказать, за границей в этих условиях будет довольно сложно осуществить, но, но дело даже не в этом, дело в том, что эта проблема голосования, она решается, и она решается довольно просто. В наших условиях, в условиях так сказать, нашего ЦИКа, в условиях голосования, многодневного голосования на пеньках эта задача решается и без, это, без этого вот устройства, значит, раздачи паспортов. Причем там уже высказываются идеи просто вертолетного разбрасывания, с вертолета разбрасывать паспорта, как вот значит, есть такой термин «вертолетные деньги». Вот здесь вертолетные паспорта, просто разбрасывать их на территории значит, Белоруссии и Украины. Но я думаю, что здесь другая задача ставится, и она ставится, это более серьезная задача, глобальная задача, это, я бы сказал, создание такого механизма внешнего пищеварения, с помощью которого путинская Россия и лично Путин собираются переварить Украину и Беларусь. Ну, что такое внешнее пищеварение, значит, не очень аппетитный термин, это, значит, механизм, с помощью которого паук, впрыскивая в тело своей жертвы желудочный сок, он, так сказать, яд, парализующий жертву, он высасывает потом ее соки, то есть жертва, так сказать, обездвиживается и переваривается, так сказать, находясь вроде бы в своем теле, она становится из нее высасывают все соки. Точно таким же образом вместо желудочного сока вбрасываются российские паспорта, и затем постепенно, так сказать, изнутри начинается переваривание вот этих стран Беларуси, и Украины, когда вроде бы как они находятся в своих границах, в своих вот этих хитиновых оболочках, но уже становятся частью России. То есть, без всякой оккупации, без всякого ввода войск, в общем, постепенно страны становятся... То есть, это вот мечта Путина воссоздать Советский Союз, ну, вот в формате такого русского мира. Когда, может быть, даже и не нужно никого оккупировать, но вот изнутри переваривание это с помощью вбрасывания паспортов. Я думаю, что это... Не очень реальная, не очень реализуемая задача, но в принципе это безусловно серьезная угроза. Это очень серьезная угроза, и я думаю, что Лукашенко эту угрозу понимает, и, в общем, он будет этому сопротивляться. Я думаю, что Лукашенко, это как раз тот, тот момент, когда, э, значит, э, Лукашенко может очень активно начать этому сопротивляться. Что касается Украины, то я думаю, что здесь будет очень простая история. Я думаю, что здесь будет жестко поставлен барьер этому, э, так сказать, введен просто введена норма, в соответствии с которой человек, который получает российский паспорт, не может быть гражданином Украины. Пожалуйста, нет вопросов, есть желание... Стать частью России, стать частью русского мира, пожалуйста, чемодан, вокзал, Воронеж, Ростов, Москва, Петербург и так далее. То есть я думаю, что это правильная будет реакция, потому что угроза очень серьезная. Еще раз говорю, вот эта паучья тактика внешнего пищеварения, переваривания страны изнутри, это, я думаю, серьезная угроза. Украины, я уверен, на это отреагирует. А мне вообще кажется, что в случае с Беларусью эта инициатива потерпит крах. Вот объясню почему. Дело в том, что в субботу у меня на эфире одним из гостей был Дмитрий Навош, это основатель спортивных сайтов Sports.ru и белорусского Tribuna.com. И вот в контексте наступившего чемпионата Европы по футболу, который сейчас проходит, он мне рассказывал, что они на сайте Tribuna.com среди белорусов проводили опрос, за кого собираются болеть белорусы. Если еще год, два, три назад белорусы в подавляющем большинстве выбирали, что будут болеть за Россию, то сейчас они все выбирают Украину. Нет, ну, здесь достаточно очевидно, на самом деле, то, что Беларусь абсолютно антилукашенковская, ну, не абсолютно, безусловно, там есть какая-то часть людей, которые поддерживают Лукашенко, но то, что Беларусь антилукашенковская и уже не про не пророссийская, это было совершенно очевидно уже, ну, скажем так, если не в августе, в августе еще нет. Но уже осенью прошлого года это стало достаточно очевидным. Поэтому я думаю, что вот это внутреннее переваривание, вернее с помощью внешнего пищеварения, переваривания Беларуси, оно не состоится. И Беларусь может удерживаться вот в орбите русского мира только силой. Только силой, только на штыках, только дубинками, только с помощью вот этого вот лукашенковского гестапа. Других вариантов уже просто не осталось. То есть на самом деле все остальные мосты между э, путинской Россией и э, Белоруссией э, Путин вместе Лука с Лукашенко сожгли. Да, и в конце, Игорь Александрович, Вот произошла история тоже в конце прошлой недели в Дагестане, да, в Махачкале с шелтером для женщин подвергшихся домашнему насилию. Одна из женщин, которая там содержалась, была дочь замминистра строительства, по-моему, Чечни. И вот а, чеченские силовики совместно с дагестанскими просто взяли штурмом эту квартиру и, соответственно, похитили эту дочь, которая сейчас находится в Чечне. И непонятно, что ее ожидает, там, по-моему, вплоть до убийства, поскольку она нетрадиционная сексуальной ориентация, а мы знаем, каково отношение а, в Чечне ко всему этому. Примечательно, что история вся эта происходила уже не на территории Чечни, а на территории другого субъекта. Вот в связи с этим хочу вас спросить. Вот Борис Немцов в свое время, когда был жив, говорил, ввел такой термин, как лукашизация России. А вот свидетельствует ли все это, что у нас сейчас идет чеченизация или кадризация России? Я думаю, что этот процесс идет довольно давно и то, что Кадыров является смотрящим, путинским смотрящим вообще в целом за Северным Кавказом. Это очевидно. Причем как бы он пытается, ну как любой диктатор, он пытается распространить свое влияние на всю Россию. Этот процесс идет давно. И ну, вот этот вот эпизод с диким совершенно нападением на центр помощи женщинам пострадавшему от домашнего насилия с похищением и, и значит, депортацией вот этой вот несчастной девушки, которая обратилась она же она сделала видео, сказав, заявив о том, что она добровольно покинулась но в конце концов у нас не крепостное право у нас человек не привязан к какому-то месту, у нас есть свобода передвижения, это к вопросу о правах человека и вот эту девушку похитили насильно ее вернули Сейчас они, насколько я знаю, никаких следов, никакой информации нет о том, что с ней, где она находится, что с ней происходит, жива ли она тоже неизвестно. То есть на самом деле это вот, вот это вот, ну фактически человек оказался в рабстве. И э, похищен в рабстве оказался на территории другого субъекта федерации, а именно Дагестана. И это действительно свидетельство, причем э, совершенно очевидно, что э, ее могли таким же образом похитить и э, в Санкт-Петербурге, и в Москве, и где угодно. И такие случаи были. Когда э, такие похищения состоялись, и такие случаи были, когда на территории других субъектов федерации, самых разных, и, там, не национальных, а чисто российских, э, проходили убийства в том числе и за границей, то есть Кадыров э, осуществляет свой, свой э, террор э, на территории не только России, но и за ее пределами. И это э, действительно такая вот, э, ну я не, не хочу, мне не нравится термин чеченизация России, потому что он носит такой вот этнический характер. А речь идет именно э, о э, кадыровизации. то есть ну немножко более корявый, так сказать, термин, но тем не менее он точнее, потому что это как раз речь идет не об этносе, а о режиме. О практиках вот этого кадыровского режима, который распространяется в значительной степени на всю Россию. То есть, с одной стороны, лукашинизация, с другой стороны, кадыровизация. То есть, это вот два процесса, которые происходят сегодня с Россией. На самом деле, это вот единый такой своеобразный фашистский режим, который установился на территории этих двух, Стран, двух республик, Российская Федерация и э, Белор... Лукашенковская Беларусь. Это, в общем, действительно такая черная дыра, которая э, представляет собой серьезную угрозу не только для народов этих стран, но и для всего мира. Журналист, публицист и Игорь Яковенко был сегодня гостем канала Форума Свободной России. Игорь Александрович, спасибо большое за эфир. Всего вам доброго, удачи. Ну, а я, Дмитрий Семенов, на этом прощаюсь с вами.